Здравствуйте! Меня зовут Кришна Ина Николаевна. Я гигиенистка макологической клиники Академия дентальной имплантации. Сегодня в моей беседе речь пойдет о ультразвуковом методе снятия зубного налета. С помощью ежедневной чистки зубов в домашних условиях невозможно тщательно очистить зубы от мягкого налета. Даже если человек правильно питается и регулярно чистит зубы в домашних условиях. Есть труднодоступные участки, в которых остается мягкий налет и впоследствии образуется плотный зубной камень, как над десной, впоследствии и под десной, что приводит к воспалению, кровоточивости, болезненности десен и даже кариеса. Для удаления твердого зубного налета лучше всего посетить стоматологическую клинику для проведения профессиональной очистки зубов и не пытаться самостоятельно подручными средствами снять зубной камень что может привести к повреждению эмали и дзоси. Для снятия твердого налета используется метод ультразвуковой чистки зубов. Многие с осторожностью относятся к такой процедуре, считая, что ультразвук вреден для зубов. Хочу вас успокоить. Ультразвуковое воздействие происходит только на внешнюю поверхность зуба. Ультразвук разрушительно воздействует на зубной налет, но не воздействует на эмаль. Для более эффективной, в безопасной чистке специалист индивидуально выбирает частоту колебаний и интенсивность подачи воды, использует разные насадки. Очищение зубов происходит безболезненно, но в некоторых случаях при обработке подвижных отложений, воспаления десен и висмятия большого количества зубного камня возможны неприятные ощущения. В этих случаях применяется аппликационная или инфильтрационная анестезия. Ультразвук удаляет налет любой твердости и служит профилактикой кариеса, парадонтита и имплантита. Хочу отдельно сказать про пациентов с зубными имплантатами. Для сохранения здорового состояния имплантатов и ткани вокруг них очень важно регулярное удаление зубных отложений. Для этого используется ультразвуковая система Вектор VectorPAR со специальными насадками для имплантатов из гибкой пластмассы и углеродистого материала, изготовленные специально для обработки поверхности имплантата, благодаря чему риск повреждения поверхности имплантата минимизирован. Поэтому ультразвуковая чистка зубов – это эффективный метод снятия зубного налета. Рекомендуется проводить профгигиену полустырта один раз в 3-6 месяцев. В сложных ситуациях, когда проводится первичное снятие зубных отложений или был длительный перерыв в проведении профессиональной гигиены по рта, может потребоваться несколько сеансов процедур. Во многих случаях эффективность процедуры зависит от профессионализма специалиста. Есть такое понятие цены и качества. Так вот, качество очень важно и должно стоять на первом месте. Поэтому важно правильно выбрать клинику и квалифицированного специалиста. Более подробную информацию можно получить в сети клиник Мегастом.